Убейте муку. Муха это святое. Тататем, Поехали? Ну что, Антон Игоревич, пришло время поговорить про молодежь. Пришло. Назрело. Назрело. Как тараканы это. А, дело в том, что наши товарищи из кружка Краснобайз запускают новую серию кружков. Наши молодые товарищи из Краснобайза запускают новую серию кружков для молодежи. И поэтому мы как старые Надеюсь, заслуженные товарищи должны высказать свое мнение по этому поводу. Да, вот те, кто как там приезжали разные зарубежные товарищи, чтобы ознакомиться в свое время с марксистским движением Беларуси, обнаруживали, что это марксистское движение можно пересчитать по пальцам одной руки. И это длилось годами. Мы так и говорили. Здравствуйте, вас встречают белорусские марксисты. Да, все! ну и вдруг внезапно благодаря нашим товарищам взорвалось практически вот оно все растет просто со страшной скоростью с угрожающей скоростью и вы можете быть частью этого всего ну мы тоже не теряли время сделали youtube канал но в силу разных причин главным образом потому что мы старые ну потому что мы интроверты и вообще депрессивные замкнутые персонажи на самом деле поэтому как вы могли заметить мы даже на комменты плохо отвечаем не то чтобы общаться и работать с нормальными живыми людьми. вот поэтому нас радует именно то что кто-то сделал это вместо нас и мы можем таки сказать Хух, на работа идет в конце концов вот и это здорово что она идет О, что тут можно еще сказать? А сказать то, что на самом деле на сегодняшний день по на всем посоветском пространстве Главная проблема с своим движением это банальное отсутствие кадров Подготовленных кадров, теоретически образованных кадров И поэтому вот кружки это то, что максимально важно сейчас Да, мы там боремся за культурную дегемолию, как можем Да, мы делаем какую-то посильную помощь теоретическим образованием своими роликами Но ролики это всего лишь ролики они не заменяют реального обувлечения в процесс реального формирования марксистских кадров. Этим занимаются кружки. И у нас этим кружки занимаются очень даже неплохо. Я вот люблю говорить, что, знаете, вот есть там кролики, которые быстро плодятся, у них быстро вырастают эти самые маленькие крольчата и как бы живут недолго, но за это время успевают сильно расплодиться. А есть слон, который выращивает слоненка лет 15 и вот марксисты, они немножко сломаны. Просто на самом деле невозможно сделать репутацию, набрав просто людей с улицы и на пальцах объяснив им что-то так. Нам действительно нужны как бы люди, которые будут расти, ну не 15 лет, но там 2, 3, 4, 5 хотя бы. Набираться знаний, как бы и готовиться, что называется, передавать эти знания окружающим, делать это ярко, грамотно и всякое такое. Поэтому мы вот через этот этап... Самообразование, кружковщины, образование окружающих передвинуть просто не можем в принципе. Правые могут. У них можно объяснить, кто виноват в том, кто там тебя лишил работы, кто виноват во всем. Им это легче. Мы в принципе не можем, поэтому вот этот неизбежный этап надо пройти. Очень прекрасно, что у нас есть люди, которые, так сказать, плотно взялись именно за работу с кадрами, так сказать, в реальной жизни, а не только через камеру, так сказать, нашу. И отмечу, кстати, как старый марксист, что программа наших товарищей из Краснобая отличная. Все товарищи, которые будут с вами заниматься, толковые. В общем, приходите не пожалеть. Многих из этих товарищей вы уже видели участвующих в наших передачах и сидящих здесь, или здесь, или здесь, или, или вообще везде. Вот. Поэтому вы, наверное, могли заметить, что там люди разного там, возраста, пола, жизненного опыта. То есть, это довольно большая тусовка, а большая тусовка, она хороша тем, что вот четыре человека собираются, просто варианты связи между ними они довольно ограничены. когда собирается там 40 человек, а. Возможность взаимодействия гораздо более широко, и 40 человек внезапно, из этих 40 человек двое, могут придумать что-то такое, внезапно найдя друг друга, для чего вот первые четыре они бы не додумались в принципе. То есть это получается как бы вот общее, оно больше, чем сумма частного. В общем, количество переходит в качестве товарищей. Да, питательная среда для всякого разного. Поэтому мы настойчиво рекомендуем, ну как настойчиво, советуем, что называется, если вы посмотрите куда-то в сторону испытываете какие-то симпатии к левому движению, чувствуете, что, возможно, пришло ваше время как-то все-таки ему поспособствовать, как-то поучаствовать, то почему бы не начать с кружков? Есть, конечно, много всяких разных других вариантов, но, возможно, в кружках вы найдете себе, так сказать, соратников даже и по разным другим вариантам. Это просто некая точка сборки, куда собирается много интересных людей на данном этапе. Вот тут можно, не покривив душой, сказать, что там действительно немало разных интересных людей. Некоторую галерею, которых мы даже пытались представить на нашем И будем команде. продолжать представлять. Так что, ну, все в кружке, дорогие товарищи, не стесняйтесь, не тушуйтесь, не откладывайте на завтра. Потому что времена тяжелые, становятся все более тяжелыми. И вот как бы мы говорим, что раньше было плохо, стало хорошо, но на самом деле через год или даже меньше может стать тоже плохо, снова плохо в мире неспокойно, поэтому хуем железо пока горячо, не теряем время, обращаемся, присоединяемся, ищем друзей, товарищей, ну и там вместе о чем то думаем, вместе учимся, вместе рассуждаем. Будут новые победы, встанут новые бойцы товарищи. Только нужно денег для организации по а, Слушайте, замолчите на 5 минут. Она пришла, это молодежь. Сидит о чем-то трендит. Наливай всякую херню. Ты себе вешаешь маленькую экшен-камеру куда-нибудь сюда и пошел наявивать. Короче, может, это надо. То есть она, на например, танцулируется на синий, что ты что ты точно должен делать твой кореш, и он тебе как бы помогает участию. Но с других тем для разговора все кардиостан. Почему гусь молодежь в кружках хочет?